Итак, ребята, сейчас я решил записать свой первый небольшой видеоурок, в котором хочу рассказать, как же правильно регистрироваться, настраивать свои аватарки, чтобы при комментировании любого блога вы и все могли видеть возле вашего комментария вашу фотографию. Итак, мы зашли на сайт gravatar.com, ссылку я давал в статье, тут проблем не возникнет в это поле мы вписываем адрес email адрес ваш вот и нажимаем на эту зеленую кнопочку на этой странице вас просят просто создать ваш профиль и вот, вот эти вот выделенные слова эту ссылку давайте нажмем нажимаем на эту ссылку и перед нами выскакивает опа окно в котором и нужно будет вписать Здесь ваш e-mail адрес, здесь ваш username, который вы, логин, под которым вы будете авторизовываться, и ваш пароль. Естественно, мои данные здесь выделены красным, потому что они уже заняты и заняты мной. Поэтому я для создания этого видеоролика использую другую почту, Ну, это не принципиально. После заполнения формы в pop окне выскочит вот такая вот рамочка с просьбой активировать ваш аккаунт. Для этого мы переходим на вашу почту, на которую вы зарегистрировались. И видим вот такое вот письмо. Нажимаем активировать аккаунт. Здесь написано, что ваш аккаунт активирован и предлагается авторизоваться все-таки наконец-то авторизовываемся вот и вот что мы видим управление к аватарами здесь у меня уже загружено что-то ну не что-то а моя аватарка вот у вас здесь ничего не будет естественно вам нужно будет просто добавить новое изображение Откуда с личного компьютера или из интернета абсолютно неважно. Нажимаем с жесткого диска, выбираем файл, выбрали файл, нажимаем Дальше, можем масштабировать его как, как угодно. Можете любую часть этой фотографии сохранить. Вот. Как только вы пришли к какому-то согласию, нажимаем кнопку «Завершить». Вот. И здесь нужно будет просто кликнуть на ту категорию, к которой ваша картинка будет принадлежать. Вот. Я тут особо не заморачиваюсь, никаких прав картинка это не, не нарушает, не вызывает никаких провокаций, поэтому первая категория, мы на нее кликаем, и все, картинка загружена. Как только вы это сделали, эта картинка будет на всех комментариях, которые вы когда-либо оставляли или будете оставлять в в будущем на каких-то других блогах, как вот как видите сложного тут ничего нет. Вот в принципе и все. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста пишите комментарии к статье, давайте общаться, я с радостью буду помогать, чем могу тем смогу. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мой блог. Я думаю, это не последний мой видеоурок небольшой, да и большие уже не за горами. Поэтому подписывайтесь, будем вместе разбираться. Вот. А сейчас всего доброго. До встречи.